Привет, автономы, мои обожаемые друзья с нетрадиционной пищевой ориентацией! Итак, идет у нас день четвертый нового захода. Так скажем, процесс продолжается, как я говорил. Вот это не ваш заход, это мой заход. Вопрос стоит о комфорте, соответственно, а не о том, чтобы что-то кому-то доказать. Вот, просто кому это интересно, как это было у меня, скажем, ну, вот это выливается в некоторые такой вот. Да. Говорить о каких-то сухих пока не приходится. В общем-то я и не ставил цель как бы сразу же кинуться в сухие. Нет, сначала я попробовал, но что-то пошло не так, как говорится. Да? Вот, попробовал все же с жидкостью войти. Вот. И, соответственно, вот второй день позволяю себе глоток другой чая или кваса. Вот. То есть ну, минимизировал жидкость, скажем так. Сказать, что я ее совсем исключил я пока не могу. Но это, как скажем, у нас в будущем. Вот. Ну, там посмотрим. Повторяю, это мой заход, моя автономия, не ваша. Вот. Как будет у вас, знаете только вы, как оно у меня, вот, соответственно, знаю только я. Все нормально, слабости нет, все есть. На турничке немножко подтягиваюсь. Вот. Как бы все хорошо. Все хорошо то есть слабости чего-то еще в этот раз ничего не наблюдаю видимо я тогда действительно как-то резко ворвался вот, пойдем немножко помягче как, как а, некоторые говорят экологично вот. Ну для кого-то экологичность будет вот полностью сухие повторяю я никому ничего не доказываю кроме себя вот. себе я даже тоже не то чтобы доказываю а Ну, это скорее просто процесс движения. Вот. Проходишь сколько-то. Вот. Идешь дальше. Идет, идется, идешь. Вот. Не, не идется, не идешь. Вот. Все нормально. Если какие-то вопросы будут, пишите под видео. Больше пока ничего сказать не могу, кроме некоторых комментариев, когда я не понимаю людей, которые пишут, что это опасно. Блин, но что в нашей жизни не опасно? То есть, когда нас пичкают таблетками, это как бы не опасно, да? Вот. Говорят, разумное голодание. Да я не голодаю, друзья, причем здесь вот разумное голодание или неразумное голодание? Я не голодаю. Вот. Это мой путь, я же его никому не навязываю. Вот. Просто если кому-то прийти то, что делаю я, мой путь, мои исследования, то. Вы же можете на YouTube найти свою нишу. Зачем вы зацепились за мой канал, если он вам как бы не интересен. Идите дальше, и все у вас будет хорошо. Здесь больше пока сказать нечего. Мыслей пока сказать никаких особых философских, наверное, нет, кроме того, что о бесполезности. Думаю, что в этом мире нет ничего бесполезного, все полезно. Вопрос только полезно ли оно для нас и в какой момент времени? В какой-то момент времени оно нам пользы не принесет. Но мы даже это применить не сможем. Тогда оно для нас в этот момент времени бесполезно. Но абсолютной бесполезности, думаю, все же нет. Ну, мне такая неизвестна в этом мире беспол... абсолютная бесполезность. Просто на какой-то момент времени нам это пользы не приносит. Вот такая философская мысль. Ну что ж, до следующей встречи. Всем пока. Обожаемые мои автономы, лица с нетрадиционной пищевой ориентацией.